Добрый день, коллеги! В этом видео 5 причин внедрить CRM в ваш бизнес. Первое. Входящее обращение в компанию обрабатываются очень медленно, либо клиенты вовсе теряются. Второе. Низкое качество обслуживания. Менеджеры забывают, о чем разговаривали с клиентами. Третье. Причины сохранить клиентскую базу. Часто менеджеры уходят, прицепив с собой тетрадь с записями о клиентах. Четвертое. CRM соединит все сервисы в одном интерфейсе – Звонки, переписка, рассылка в рамках одной программы. И, наконец, контроль бизнес-процессов для руководителя. Занимайтесь стратегией развитием вместо разборов, кто слил клиента. В следующем видео «Зачем CRM в отделе продаж?». Подписывайтесь на наш аккаунт, ставьте лайки и делитесь контентом с вашими коллегами и друзьями.